Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут водолеям. Одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года является редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая, прогрессивная, а Сатурн, наоборот, она все ограничивает, строгая планета –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 она. А это ваш шестой дом гороскопа. Венера, планета любви, красоты, денег и очень поддержит всех тех, кто работает именно в области красоты. Например, у вас свой салон, парикмахерская э, или какая-то галерея. Вот у вас могут быть очень хорошие доходы в этот период. Да, и у тех, кто работает в области финансов, так как Венера, планета денег, Например, бухгалтера, банковские работники тоже для вас тоже очень хороший период. Могут быть очень такие теплые, хорошие отношения с коллегами, для кого-то даже, возможно, повышение в должности. Ну, шестой сектор это еще и наше здоровье, и Венера может принести замечательное самочувствие. Кто-то решит заняться своим здоровьем, кто-то сходит на массаж, может быть, съедет на пару дней в какой-то пансионат для поддержания здоровья, здоровое питание, может быть. 2 июня, простите, 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака близнецы. Ваш пятый дом гороскопа. А это у нас сектор развлечений, отдых, друзья. Солнечное затмение – это новолуние, оно всегда приносит что-то новое в нашу жизнь, и вот вам может принести новых друзей, кому-то может принести новое хобби, увлечение какое-то, и поэтому сектор сектору у нас еще проходят дети, и кто-то из вас может решить завести ребенка, или у вас появятся внуки, например, или что-то новое случится, может быть, в жизни ваших детей. Ну а еще это сектор влюбленности, и кому-то из вас новолуние может принести новую любовь. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака Лев. Это ваш седьмой дом гороскопа, сектор отношений, брака, партнерства. Даже бизнес-партнерство проходит по этому сектору. Марса она, конечно, планета активная, но агрессивная. И вот тут может принести конфликт между супругами или партнерами по бизнесу. У кого-то может начаться бракоразводный процесс. Или вы, ваш бизнес-партнер, решите разделить ваш бизнес и больше не работать вместе. Ну а так как вот по Марсу это активность, кто-то, может быть, слишком торопится выйти замуж или жениться. Еще, может быть, вы просто встретите человека, который служит в армии или в полиции, либо он спортсмен, например. 14 июня ретроградный Сатурн у нас в напряженной позиции по отношению к Урану. Вот у нас Сатурн и Уран. В этом году у нас таких столкновений будет три. И вот в июне мы будем наблюдать второе столкновение этих планет. Сатурн отвечает за все традиционное, это контроль, порядок, статус, а Уран за все необычное, нетрадиционное, то есть свобода, бунт, протест. Ну, такая революция новая, борется со старым. У вас это напряжение будет происходить между первым домом гороскопа и четвертым. Ну, для кого-то из вас э, это желание, либо планы могут быть, может быть, вы начнете строить планы, уехать с вашей родины или и обрести, может быть, чувство свободы. Ну, вы так думаете, планируете. Либо можно просто сменить место жительства, а для кого-то эта смена места жительства может быть и связана с разводом. Ну, а для кого-то это просто долгожданное избавление от цепей прошлого. Ну, и вы меня, наверное, спросите, а чего же тут негативного? Ну, скорее всего, ваше отношение к этим переменам. Это вроде как бы хочется и колется, то есть хочется уехать, а... Может быть, страхи какие-то, может быть, вы приветствуете вот какие-то перемены в своей жизни, но в то же время как бы боитесь их тоже. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем втором доме гороскопа. Раз в год Юпитер находится в ретроградной фазе. А ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она менее ощутима нами вот обычными людьми и сказывается все это больше на социальной жи жизни, нежели вот на нашей личной. У вас ретроградность Юпитера будет происходить в секторе денег, заработков. Ну. Когда Юпитер в прямом движении, он приносит нам дополнительные доходы. Юпитер вообще все расширяет, увеличивает. То есть прибавку к зарплате, может быть, премию какую-то. А вот когда Юпитер разворачивается, то наступает пауза. Доходы иссякают, но не по вашей личной вине, а в связи с каким-то... Глобальной, из какой-то глобальной ситуации, например, финансовый кризис или, например, проблему компании, в которой вы работаете. Но помнить надо, что все это временно Юпитер развернется и, надеюсь, принесет вам опять какое-то увеличение в плане заработков. 20 июня Солнце меняет знак и входит знак Зодиака Рак. А это ваш шестой дом гороскопа, сектор работы. Ну, там же у вас и Венера, мы уже говорили про это, планета денег. Ну, вообще замечательная комбинация Солнце, Венера. Солнце в шестом секторе может принести повышение в должности с прибавкой к зарплате. Солнце – это повышение... Венера – это прибавка к зарплате. Могут быть хорошие отношения с коллегами. Шестой дом, мы уже говорили тоже, по, про здоровье и солнце с Венерой. Вообще могут принести хорошее самочувствие. У тех, у кого были какие-то проблемы со здоровьем, может принести выздоровление. А Кто-то просто решит заняться собой, поменяет диету, начнет вести такой вот здоровый образ жизни. 22 июня «Меркурий» разворачивается в прямое движение «Меркурий» в вашем пятом доме. Это сектор друзей, развлечений, хобби. И «Меркурий» просто принесет очень много общения с друзьями. Могут быть даже поездки к друзьям или с друзьями. Или у вас может появиться какое-то новое интеллектуальное хобби – ну а так как это еще сектор детей, то кто-то может заинтересуется детской психологией. И особенно если у вас дети есть, то это очень как бы актуально. Или у вас будет просто много общения с, с вашими детьми. Пятый дом гороскопа – это также дом влюбленности. И вот у вас тут может быть активная переписка, разговоры с вашим любимым или любимой Вот это все вот WhatsApp, какие-то постоянные послания. Или могут быть совместные поездки с вами, вы и ваш любимый или любимая. 24 июня полнолуние начинается в знаке зодиака Козерог И у вас будет задействован 12 дом гороскопа. Полнолуние – это когда Солнце противостоит Луне. А Солнце в этот момент будет в знаке зодиака Рак. Ну, а полнолуние, Луна, вот этот лунный свет, он делает нас более эмоциональными, романтичными. Даже кому-то может принести любовь или начало романтических отношений. Полнолуние в 12-м доме гороскопа может высветить что-то из вашего подсознания, и вам придется разбираться с этим самим или, может быть, кому-то с помощью психолога, Одиночество может пойти вам на пользу в этот период для кого-то для того, чтобы, например, разобраться в себе, в своих чувствах, в своих эмоциях. Ну, постарайтесь не прятать свои настоящие чувства в данный момент, а постарайтесь как бы даже копнуть поглуб... поглубже, откуда эти чувства происходят. А еще 12 сектор – это сектор закрытых учреждений. И кто-то, может быть, выйдет после выздоровления из больницы или реабилитационного центра. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение и останется в ретроградной фазе до конца года. Нептун в вашем втором доме гороскопа в секторе «Денег». Этот сектор денег и ценностей. Вообще Нептун называет магистром иллюзии. Вот когда Нептун в прямом движении, у нас как будто пелена на глазах, все завуалировано, либо мы витаем где-то в облаках, в иллюзиях, и вот у вас эти иллюзии связаны с вашими с вашим финансовым состоянием. То есть вы видите все через розовые очки. Может быть, вы тратите больше, чем вы можете себе позволить. Или у вас какие-то импульсивные траты на совсем ненужные вещи. А вот когда Нептун развернется в ретроградное движение, то пелена спадет с глаз, и вы можете увидеть все более реальном свете. Но вот понравится ли вам то, что вы увидите, это уже как бы вам решать. А помните, кстати, Нептун он представляет машину. Так что будьте осторожны со своими деньгами. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в знак зодиака Лев. Это ваш седьмой дом гороскопа. А это у нас сектор отношений, брака, партнерства. Но вот тут Венера может принести свадьбу. Гармоничные отношения между вами, вашим партнером или партнершей. Одинокие, одинокие водолеи могут встретить свою любовь и создать пару. Очень хорошие могут быть отношения даже с вашими бизнес-партнерами. Ну что ж, мои дорогие, всем желаю самого и самого замечательного июня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.